Да, только со мной может такое случиться. Ну и что вы думаете? Митяй, сохраниться мне надо. Интересно, блядь. Что еще? Вы же Митя Фомин? Да. А, и ты здесь. Приехал песни петь. Молодой, красивый. Не подумайте, это я не описывался. Можете даже понюхать. Я чувствую. Я всегда чувствую. Это просто, просто праздник!